Российские комплексы РЭП способны отрезать всю авиацию НАТО. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН следует рассматривать как полноценное оружие, пусть и нелетального характера. Об этом полит России заявил военный эксперт Юрий Кунтов. Россия начала активное применение комплексов радиоэлектронной борьбы против стран НАТО и Северной Европы. Об этом сообщает авторитетная британская газета The Times. Как отмечается, целью комплексов РЭП якобы стали разнообразные военные радиолокационные станции и средства радиоконтроля. Так, премьер-министр Норвегии Йонас Гарстери уверен, что ситуация стремительно ухудшается, а в настоящее время есть риск того, что российские системы масштабно накроют территорию стран НАТО колпаком, заблокировав все радиосигналы. Как отметил в беседе с корреспондентом Полит России военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов, российские средства радиоэлектронной борьбы действительно в состоянии вывести из строя не только средства радиоконтроля Норвегии, но и норвежскую авиацию. При этом речь идет как о военных, так и гражданских самолетах. Однако нет никаких оснований полагать, что наша страна действительно заинтересована в таких действиях. Не знаю, откуда там британцы и норвежцы черпают свою информацию, но выглядит она, прямо скажем, неправдоподобно. Но они совершенно правы в одном, мы действительно в состоянии вывести из строя их электронику. И в НАТО это прекрасно знают. Не так давно они, кстати, уже жаловались на активность российской системы РЭП вдоль границы с Украиной. И переживали они от них не за украинскую технику, а за свою. Ведь наша радиоэлектронная атака способна нейтрализовывать работу армейских штабов и командных пунктов, а также перехватывать информацию с них. Ну и конечно нам по силам отрезать всю их авиацию, объясняет эксперт. По его словам, настоящим кошмаром для сил НАТО уже давно стали российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Они расположены в Крыму, Калининградской области и в Мурманске. И вполне вероятно, что именно о них и говорится в материале Затаймс. Как отмечает Юрий Кунтов, Мурманск БН по праву считается одним из самых мощнейших комплексов своего рода во всем мире. Его дальность может достигать 3000 километров, именно на таком расстоянии эти системы РЭП способны отключать электронику противника. И перед этим комплексом бессильны даже американские истребители пятого поколения F-35, которые, как известно, находится на вооружении и все той же Норвегии. Вообще, Мурманск БН действует достаточно прямолинейно, просто глушит сигналы управления от радиостанций. Но этого вполне хватает для того, чтобы разорвать связь самолета с аэродромом или космическими спутниками. В итоге авиация противника просто остается отрезанной, и такой эффект мурманск б наказывает на любые самолеты НАТО, а не только на F-35, отмечает Кнутов. Впрочем, это вовсе не значит, что Россия применяет эти комплексы против Норвегии или какой-либо другой страны НАТО, поэтому верить заявлениям британских журналистов, равно как и норвежскому премьеру, совершенно точно не стоит. Но давайте сначала подумаем, для чего нам атаковать именно Норвегию. Да, это член НАТО, да, он находится вблизи наших границ, но в таком случае мы можем напасть и на любую другую страну Альянса. Причем именно что напасть, ведь Мурманск БН, это полноценное оружие нелетального характера. Вот только загвоздка заключается в том, что в России принята оборонительная военная доктрина, исключающая любую агрессию с нашей стороны. Если на нас кто-то нападет, то мы, конечно, уроним все их самолеты. Но первыми наступать не будем ни в коем случае, резюмирует Юрий Кнутов.